Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает Шпагу для дуэли, меч для битвы Каждый выбирает по себе Каждый выбирает по себе Щит и латы, посады, заплаты Субтитры